Всем привет, дорогие друзья, с вами Павел и вы на автомобильном канале Dream Auto Group. Мы занимаемся подбором, приобретением и доставкой автомобилей из Европы и Америки. Сегодня вашему вниманию очередной автомобиль, который мы привезли для клиента в Украину, Volkswagen Touareg, 3 литра дизель, пневмоподвеска, 215 тысяч родного подтвержденного пробега. Давайте его посмотрим. Друзья, данный заказ выполнялся нами в течение одного месяца, потому что найти Volkswagen Touareg в действительно достойном состоянии к приобретению, это задачка непростая. Ну, мало их, либо пробег большой, либо состояние кузова, убитое в хлам, либо еще какие-то есть проблемы. Поэтому этот автомобиль мы искали целый месяц. Давайте возьмем ваш любимый толщиномер, и я вам покажу состояние кузова. Крыша. 65 микрон как всегда родной окрас ну вернее бывает не всегда бывает по-разному особенно на авторынках различных стран европы а особенно украины капот в родном окрасе крылья передний пластиковый передний бампер имеется небольшой дефектик совсем вот такая мелочь ну как мелочь трещинка на нижней части радиаторной решетки ну как есть так и есть Бампер целый, фары целые Бексинон чистые Противотуманки также целые Все хорошо, передний задний проктроник Передние крылья пластиковые Передняя левая дверь в родном окрасе 196 100 микрон, средняя толщина ЛКП 81 Задняя левая дверь 100 микрон Здесь локально был Подкрас Если не ошибаюсь, где-то вот в этой части 120 98 это все родная толщина лкп но где-то я помню что было здесь нет на, на задней правой двери значит было задняя левая дверь в родном окрасе заднее левое крыло родной окрас 100 100 с хвостиком крышка багажника в родном окрасе 122 95 91. Заднее правое крыло. 76. Родное красно-заднем бампере имеются небольшие такие дефектики. Часть этого отполируется, уберется. Какая-то часть этих царапин, конечно же, останется. Но, опять же, ребята, пробег 212 тысяч километров. Ну, уже 215, пока мы на нем приехали в Украину. Заднее правое крыло продолжаем в родном окрасе. Задняя правая дверь повторно окрашивалась. 200 микрон, 150, 157. Но опять же, как вы видите, толщина здесь шпаклевки нет. Шпаклевки здесь ни граммочки нет. То есть это был какой-то косметический ремонт. Что-то здесь было, судя по всему, притерто, поцарапано или что-то в этом... Роди, потому что шпаклевки здесь нет Вообще По окрасу Передняя правая дверь в родном окрасе Все хорошо здесь Соответственно, что мы имеем Мы имеем один повторно окрашенный Элемент кузова Это задняя правая дверь И все Весь остальной кузов в родном окрасе Да, есть пару там притертостей Вот еще притертость Ну это совсем Неглубокая, точно отполируется вот такое состояние кузова, друзья резина зимняя, также в багажнике есть комплект летней резины, диски легкосплавные, 18 размера, все целые тормозные диски, передние задние в норме, передние диски тормозные вообще новые, продавец перед продажей проходил техосмотр и поменял тормозные диски, сделал там еще по мелочам кое-что по подвеске то есть технически автомобиль э, полностью исправен в идеальном состоянии. Давайте откроем капот, заведем двигатель. Самое главное, дорогие друзья, если вы будете приобретать себе пульсаринг Тавурак 3 литра дизель, очень внимательно слушайте на холодный запуск, как работает двигатель, на наличие посторонних шумов. Не должно быть никакого шелеста цепей ГРМ. Подкапотное пространство у нас абсолютно идеальное. Никаких потеков, заподеваний. Все супер. Жидкостя все в норме. Мотор просто шепчет. Болты все родные. Гайки не крутились. Болты крепления крыльев также оригинал. Ничего не откручивалось, как мы видим. Мотор просто шепсит. Найти Таурек с таким пробегом, ребята, я вам скажу, что это бывает очень редко. Самое главное, критерием поиска при выборе автомобиля для заказчика было наличие пневмоподвески. Пневмоподвеску мы проверяли тщательно, неоднократно у этого автомобиля. Все хорошо, все работает. Давайте я вам покажу сейчас, как она работает. Для начала опустим автомобиль. А теперь поднимем автомобиль вверх. Как мы видим, на панели приборов отображается соответственная информация. вам подвеска работает здесь идеально, без каких-либо вопросов и нареканий. Ребята, посмотрите, какое состояние автомобиля должно быть на пробеге 215 тысяч километров. По салону имеется в виду. Никаких потертостей, никаких затертостей. Мелкие котки есть на алюминиевой накладке, но это стандартно. Даже у автомобиля, который пробег будет 100 тысяч километров, будет такая же ерунда. Далее, состояние руля, посмотрите, никаких потертостей, никаких порванностей, Ничего не погрызано Это действительно пробег 215 тысяч Потому что когда вы смотрите автомобили У которых пробег 200 тысяч У них уже полностью стерт руль Стерта ручка КПП Потерт, поцарапан весь пластик Ободраны все сиденья Это уже косвенный признак Того, что у автомобиля пробег Может быть корректирован Соответственно, вот по первому косвенному признаку мы видим, что автомобиль Действительно соответствует Своему пробегу Далее, по литовскому техосмотру 2015 год 128 858 километров, 2017 год 157 тысяч, 2019 год 190 тысяч и в марте 2021 года 213 тысяч километров. Далее, пробег подтверждается сервисная история, которая есть в базе у официального дилера. И, естественно, перед покупкой, конечно же, мы делаем компьютерную диагностику. И также там все смотрим и проверяем. У данного автомобиля есть приятный бонус. Это штатная мультимедиа с сенсорным экраном. Также имеется навигация. Ее нужно только русифицировать, и все будет хорошо. Она будет работать. Вполне адекватная навигация у Volkswagen лично мне нравится. Подогрев сидений. Все работает. Абсолютно все исправно. Климат-контроль. Автоматический режим включили и поехали Очень важно проверять тщательно коробку передач Потому что если есть какие-то толчки, пинания, дергания, шумы посторонние Это уже первый повод задуматься над целесообразностью приобретения автомобиля Стоимость ремонта коробки передач у Volkswagen Tourego Колеблется в пределах от 1000 долларов до 2000 долларов в Киеве Поэтому хорошенько проверяйте коробку передач перед покупкой автомобиля Имеется электроскладывание зеркал Режимы амортизаторов Комфорт, авто Включаем авто, видим отображение на панели приборов И спорт режим В спорте автомобиль занижается На трассе это очень актуально То есть по трассе мы ездим в режиме спорт По городу в режиме авто Либо комфорт ну, Лично мне нравится комфорт Она очень мягкая, очень плавная в комфорте Пневмоподвеска, ребят, это реально круто. Советую, рекомендую, не бойтесь. Есть бытует такое мнение, что вот пневмоподвеска, там дорого ее ремонтировать. Друзья, любые запчасти, любые детали можно купить, как новые, так и БУ на разборках. Один пневмобаллон новый стоит 5000 гривен, 200 долларов за один пневмобаллон. Здесь их 4 и меняются они каждый по отдельности То есть если у вас вдруг в будущем выйдет из строя какой-либо пневмобаллон Купите себе новый за 200 долларов Не хотите новый, купите себе за 100 евро, за 100 долларов бэушный Далее бардачок, подлокотник вернее В подлокотнике есть такая интересная функция Подстаканник, но он очень большой для бутылки Круто Пепельница чистая, автомобиль не прокурен, никто здесь не курил, наверное, никогда, потому что нет признаков того, что кто-то здесь когда-то курил. Для очков карманчик, подсветочки все работают, все здесь хорошо. Кожзам в идеале, нет, не в идеале, покажу вам, есть одно слабое место у Volkswagen и у Таурега в том числе, это боковая э, вставочка. Здесь мы видим, что имеются дефекты на кожзаме. Но опять же, в случае необходимости, вы можете взять этот кусочек, просто заменить, перешить в любом автоателье, и все у вас будет хорошо. Здесь боковая поддержка не затерта, ничего здесь не порвано. Напоминаю, 215 тысяч километров родного пробега. Должно быть именно так, и никак иначе. То же самое ремень безопасности. Смотрим, проверяем. Если нет ниток, ничего здесь не полезло, не покошлатилось. Это действительно пробег 215 тысяч километров. Давайте перейдем... А, да, резиновые коврики. Оригинал. Супер. Переходим на заднее сиденье. Что мы здесь видим? Да, собственно говоря, что здесь смотреть? Все в идеале, все супер. Имеется сзади тоже подлокотник. Подстаканников нет, но и есть есть такой тайник мы обнаружили да я даже не знал что здесь это есть не знаю кушать это можно или нет но я не буду рисковать вот такие дела дорогие друзья багажник открывается так багажник открывается так пожалуйста универсальный автомобиль летняя резина в комплекте продавец нам отдал ее правда состояние там две резины получше две резины похуже ну опять же хорошо что она есть хуже если бы ее не было совсем при выборе автомобиля я вам конечно же рекомендую только 3 литра дизель и только на пневмоподвеске потому что без пневмы он будет реально жесткий это будет некомфортно но здесь все тоже индивидуально смотря для чего вы покупаете автомобиль где и как вы будете на нем ездить это уже, конечно, вам решать самим. Ну, а вам, друзья, спасибо огромное за просмотр этого видео. Если вы хотите себе такой же автомобиль из Европы, либо любой другой автомобиль из Европы и Америки, Канады, звоните, пишите. Контактные данные есть в описании под этим видео. Всем огромнейшей удачи и пока. До новых встреч.